«Хочет приносить пользу, тот даже со связанными руками может сделать много добра» – Федор Михайлович Достоевский. «Чем примитивнее человек, тем более высокого он о себе мнения» – Эрих Мария Ремарк. «Тот, кто щеголяет эрудицией или учёностью, не имеет ни того, ни другого» – Эрнест Хемингуэй. «Во всем есть черта, за которую перейти опасно, ибо раз переступив, воротиться назад невозможно» Федор Михайлович Достоевский «Вам никогда не найти лучшего спаринг партнера чем превратности судьбы» Голда Мейер. «В самом деле выражается иногда прозверскую жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей. Зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток. Достоевский. «У судьбы нет причин без причины сводить посторонних» – фраза из интернета. «На свете так много женщин, с которыми можно переспать» и так мало женщин, с которыми можно поговорить. Эрнест Хемингуэй. Сострадательное сердце – лучшее средство против зла. Оно сильнее, чем целая армия. Гэри Зуков. Добро не мелочь, а достигается по мелочам. Зенон Китайский. Свобода не в том, чтобы не сдерживать себя, а в том,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 и в церкви все не так, все не так, как надо. Владимир Высоцкий Даже верующие люди, которые, по идее, должны полагаться на волю Господа, не разбежались расслабляться. Многие из них пытаются контролировать все через молитвы, ритуалы, соблюдение постов и так далее. Михаил Лобковский Однажды, сделав выбор в жизни свой, мы платим за него большой ценой. Юрий Качак Некоторые не понимают смысла жизни, но когда ты стоишь между жизнью и смертью, то понимаешь, насколько тебе важна твоя жизнь. Валерия Волкова Быть самым богатым человеком на кладбище для меня не важно, Ложиться спать и говорить себе, что я сделал действительно, нечто прекрасное. Вот что важно. Стив Джобс. Семья – это самое важное, что есть в мире. Если у вас нет семьи, считайте, что у вас нет ничего. Семья – это самые прочные узы всей вашей жизни. Джонни Депп. Нельзя спрашивать о смысле жизни. Этот смысл нужно в нее вложить. Роман Гарри О нравственных качествах человека нужно судить не по отдельным его усилиям, а по его повседневной жизни. Блест Паскаль. Люди живут идолопоклонством перед идеалами, и когда не достает идеалов, они идеализируют идолов. Ключевский в цветном разноголосом хороводе, мелькание различий и примет есть люди, от которых свет исходит, и люди, поглощающие свет. Игорь Губерман, Жить для себя, и вы будете жить напрасно. Жизнь для других, и вы будете жить заново. Боб Марли, Какое счастье знать! что ты не одинок, и знать, что ты кому-то нужен в этом мире. Юрий Колчак Если вас что-то ранит, значит, вам не все равно. Эрнест Хемингуэй Не засоряйте свою память обидами, а то там может просто не остаться места для прекрасных мгновений. Достоевский Каждый раз, когда боль становится запредельной, ты рождаешься заново. Рав Натан Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни. Достоевский Наше представление о том, как все должно быть, мешает нам наслаждаться тем, как все есть. Анджелина Джоли Депрессия подобна даме в черном. Если она пришла, не гони ее прочь, а пригласи к столу. Как гостю и послушай то, о чем она намерена сказать. Карл Юнг Почему мы закрываем глаза, когда молимся, мечтаем или целуемся? Потому что самые прекрасные вещи в жизни мы не видим, а чувствуем сердце. Мать Тереза. Переезжая из одного места в другое, вы все равно не сможете убежать от себя. Эрнест Хемингуэй